Полюбила и рассталась с женатым человеком, не могу из головы выбросить, что делать. Первое, первый мой совет, не сидите дома в закрытых стенах, делать этого не стоит. Дальше, найдите о ком заботиться, купите рыбок в баночке. Третье, не критикуйте, не жалуйтесь, не находите близких подруг, которым вы будете жаловаться и критиковать этого человека. Это только ухудшит состояние. Четвертое. Избегайте замкнутого пространства и алкоголя. В случае, если вы начнете каждый день гулять, и в тот момент, когда у вас будет появляться вот это состояние жалости к себе или нервные состояния, обязательно вставайте и выходите на улицу. Тут же все исчезнет. А, зачем, зачем необходимо... Что вообще происходит в мире этом? Для того, чтобы... Понять, что происходит в мире, я хочу вам напомнить свою концепцию, которая называется концепция отличия человека от животного. Первое, человек отличается.